Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Нам необходимо разобраться с такой фразой, как правильно сказать на английском. Доносить на кого-либо. Вот. Например, она доносит на него, он доносит на нее, они доносят на нас. Или они наговаривают на нас. Или она наговаривает на нее. Доносить им наговаривать. Давайте закрепим на конкретной фразе. Они доносят на нее. Доносить – tell он Значит, фраза будет звучать следующим образом. Они – they – доносят. Tell – он. Her – они доносят на нее.